Сегодня, 18 октября 2021 года, мы находимся в Экспофоруме, где проходит очередная выставка интеллектуального транспорта Smart Transport -транспорт 2021. Наша компания Республику традиционно является организатором авиационной части деловой программы. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и значительный ущерб, который понесла авиация, уже летом 2020 года наша компания получила от нескольких предприятий запрос на реализацию новых цифровых проектов. Я считаю, что форум дает какое-то движение, и результат движения будет вперед. Те продукты, которые представлены Республику, мы внедрили в это нелегкое время. Сейчас, в настоящее время, нас очень сильно интересует мобильный перрон. Хотели бы внедрить, наверное, Flight Dog это естественно, существенное направление, которое сейчас грядит впереди нас для того, чтобы мы могли развиваться ну, и использовать информационные технологии в части предоставления информации для наших экипажей. Форум отличный, ежегодный, участвую уже не не первый раз очень насыщенная конгрессная программа выставка много экспонатов рекомендую участвуйте приезжайте с руководством республика было обсуждено разработку тренажерного комплекса для сотрудников, управляющих аэропортовым комплексом. И вот жду начала, начала работы над проектом, который позволит нам разработать да, и внедрить в ВУЗы такой тренажерный комплекс. Участие я принимаю уже не в первый, не во второй раз. бы Всегда на этом форуме которые организовывает рифт Пулково, всегда появляются какие-то новые интересные идеи, как, например, сегодня понравилась тема, связанная с Визинформом. Очень много интересного и нового было вложено, что мы, собственно, будем, наверное, реализовывать. Смарт-транспорт одно из моих любимейших выездных мероприятий. Всегда здесь все на высоте, четкие понятные инструкции, где быть, во сколько, как, прекрасный экспофорум. Все на высшем уровне а сейчас особенно с требованиями. По ковиду здесь все идеально, везде маски, антисептики. В этом году я рассказывала гостям форума о том, как можно оценить комплексно качество сервиса на воздушном транспорте, как работать с этими данными, сравнивать с конкурентами для того, чтобы планировать и улучшать обслуживание пассажиров. Большое количество спикеров, все очень интересные и, конечно, наибольший интерес вызывают доклады о практическом применении каких-то инструментов, особенно сейчас интересно послушать про цифровизацию, о том, как Аэропорты и авиакомпании адаптируются к новым вызовам, к растущим запросам и пассажиров, к удаленности работы. И в этом плане в УКВО всегда впереди планеты всей, и самые передовые решения всегда здесь можно увидеть. Форум очень полезная площадка для знакомств, для того, чтобы поддерживать связь с уже текущими партнерами, ну и чтобы держать руку на пульсе и всегда быть в, на гребне волны. Наиболее интересным для меня, как сотрудник авиакомпании, было именно планирование рейсов, планирование экипажа, то есть автоматизация этих процессов. Очень приятно, я уже не первый раз посещаю данные форма. Трифт Спулкова, организация всегда на высоком уровне. Спикеры говорят много интересной, полезной информации, так что всегда с интересом посещаю данный форум. Я лично на данном мероприятии присутствую впервые, мне очень нравится его сфокусированность. То есть здесь именно то, зачем мы приехали, это информационные технологии на транспорте, особенно что касается аэропортов. Все очень сконцентрировано, ничего лишнего. И даже вот послушать доклады, касающиеся авиакомпаний, тоже нам очень интересно, потому что мы все-таки с авиакомпаниями работаем в тесной связке, то, как у них это происходит и как это на нас может отразиться, нам тоже очень интересно. Для меня про ПЕН-тест, про то, что действительно транспортные компании достаточно слабо защищены от внешних угроз, что над этим нужно постоянно работать, и есть компании уже на рынке, на российском, которая проводят, так называемые пентесты, тесты то есть по твоему заказу ищут уязвимости в твоей информационной системе. Я очень благодарен организаторам, да, за проведение такого форума, потому что мы обмениваемся с коллегами информацией, да, там то со стороны там, аэропортов, авиакомпаний, плюс разработчиков, то есть такие встречи являются полезными, так для авиакомпаний, так и для разработчиков. Сегодня я рассказывала доклад по применению нашей системы КОБРА в аэропортах в 2020-2021 году рассказывала про внедрение электронных посадочных, также про мобильные решения, которые разработаны нашей компанией для того, чтобы информировать руководство аэропортов об отчетности, о текущих, текущей ситуации в аэропорту, также мобильные решения, которые позволяют оперативно передавать данные о текущей работе, так называемую наш модуль, мобильные рабочие места. Система рабочего стола руководителя в 2020-2021 году была внедрена в аэропорте Калуга, в аэропорте Якутск. Данная система позволила передавать данные не только руководству аэропортов, но и также представителям авиакомпаний. И, как и в аэропорту Калуга, эта передача данных осуществлялась для информирования правительства области о текущей ситуации, оперативной информацию о показателях в аэропорту. В своем докладе я рассказывала о новых возможностях системы Open Экипаж, <coughs> вкратце рассказала о возможности каждого модуля, сделала акценты на основных крупных доработках, которые были выполнены нами за последний 2020 год и часть 2021. Мы разработали модуль Open Sky Catering для автоматизации управления процессом обеспечения бортовым питанием разработали новую, очень полезную, современную функцию Telegram бот Мой доклад был посвящен трендам цифрового развития авиакомпаний. Он был построен на базе проведенного анкетирования наших уважаемых респондентов, которые приехали на эту конференцию, и выявил ряд интересных тенденций в области развития цифровых технологий в аэропортах и Тема моего сегодняшнего выступления была линейка мобильных и веб-решений для авиакомпаний. Рассказывала про нашу линейку продуктов dog, dog Pilot, iFlyDog, iFlyDogPilot, iFlyDogAgent, CabinCrew, iFlyDogCheck, Supplies и также OpenSkyLinks и веб -тренинг. Огромное спасибо организаторам за это мероприятие. Мы только что встретились с авиакомпанией, с которой уже наверное, там, с самого начала ковида общались удаленно, и наконец-то у нас была возможность встретиться лично. Всем удачи! Дорогите себя.